Поговорим о первичной обработке фотографии в редакторе Крита. Самые простые, но часто нужные действия по тому, как изменить размер изображения, поработать с яркостью, контрастом, с цветовым балансом, повернуть изображение, обрезать лишние части, может быть замазать какие-то лишние элементы, либо же добавить текст. Урок рассчитан на начинающих. Часто бывает необходимо изменить размер изображения. Оно слишком большое, допустим, на какой-то сайт нам нужно загрузить его маленький вариант, есть ограничения по мегабайтам. Мы идем в меню изображения и находим пункт изменить размер изображения. Ход кейс можно запомнить Ctrl-Alt-I, аналогичный во многих других графических редакторах, в том числе в фотошопе. Здесь нам предлагается конкретные размеры по ширине и по высоте мы можем с клавиатуры ввести другие. И если у нас отмечен чекбокс сохранять пропорции, то нам достаточно поменять одно из значений, второе подстроится автоматически. Для работы с яркостью и контрастом есть специальные фильтры. Во-первых, есть простой фильтр автоконтрастность, который самостоятельно предложит какой-то вариант. Возможно, этот вариант будет лучше, чем изначально. Помимо него есть возможность Работать с кривыми яркости контрастом. Меняем положение кривой и сразу видим результаты. Также для работы с уровнями есть соответствующий фильтр и тоже можно настроить контрастность и яркость. Для изменения цветового баланса можно поработать с режимами наложения, но можно и попробовать фильтры. Три варианта для этого есть. Есть возможность работать с цветом также кривыми, причем как совсем цветовым набором палитры, так и с конкретным каким-нибудь одним цветом. Может быть, более удобно будет использовать цветовой баланс. Здесь есть возможность работать с тенями, полутонами, бликами. Каждый вариант достаточно гибкие настройки делает. Вот такая быстрая тренировочка и комфортная может произойти. Еще один вариант цветовой коррекции – это фильтр коррекция HSV. Здесь также можно поработать с тоном насыщенностью и со светлотой. Иногда бывает, что фотография получилась заваленной на бок и необходимо повернуть изображение. В таких случаях мы используем пункт меню «Изображение» и «Вращение». Можно повернуть изображение либо на любой заданный угол вручную, либо повернуть вправо-влево на 90 градусов, повернуть изображением на 180 градусов. Иногда бывают более тонкие задачи, вот, например, специально подобранная фотография с заваленным горизонтом. Этот горизонт иногда нужно выровнять. Мы для этого показываем линейку, показываем направляющие и вытаскиваем направляющие, чтобы понять, что да, действительно горизонт у нас завален, необходимо его выпрямить. Возьмем инструмент трансформации и повернем наше изображение так, чтобы у нас горизонт соответствовал нашей направляющей. Нажмем Enter, горизонт ровный, но теперь у нас появились лишние области. Их можно отрезать с использованием инструмента кадрирования. Также очень популярная функция, даже если у вас нет вот этих лишних областей, просто часто бывает что-то необходимо отрезать на фотографии, поэтому кадрирование в этом плане бывает крайне полезно. Уберем направляющие. Также для придания какого-то особенного вида в своей фотографии можно использовать коллекцию фильтров j -MIC. Здесь достаточно богатый, богатый набор фильтров, настраиваемых. Допустим, зайти в фильтры Details и попробовать что-то для себя здесь подобрать. Сразу в превью конкретные варианты предлагаются. И если вам подходит, то вы нажимаете кнопку ОК и применяете это изменение. Иногда нужно... Подписать фотографию для тех или иных целей, допустим, при выкладывании в социальные сети, мы берем инструмент текста. В параметрах инструмента есть два режима работы с текстом. Мы рассматриваем первый, художественный режим работы с текстом. Выделяем область, где у нас должен быть помещен текст. При помощи клавиши Backspace стираем стандартную надпись, которая зачем-то появляется, и набираем с клавиатуры свой текст. Также в параметрах инструмента можно изменить шрифт текста, и его размер сделать его жирным либо курсивом, более удобно выбрав инструмент. Со стрелочки перемещать наш текст, можно его уменьшить увеличить, можно его поворачивать. Здесь же в параметрах инструментах при выбранном данном инструменте мы можем изменить его цвет, задать ему градиент, один из доступных вариантов, допустим добавить тень и обводку. Наконец, иногда на фотографиях у нас появляются лишние артефакты, которые хочется убрать, всякие прыщи, продавки, вариантов. Много бывает. И для этого у нас есть инструмент Clone Tool, такой вот штампик. Мы можем менять его размер, если он нам кажется слишком большим. Как он работает? Мы выбираем область, из которой мы хотим скопировать, допустим, участок кожи. Зажимаем клавишу Ctrl и кликаем в это место. Теперь там, где я начну рисовать, будет копироваться область, которая отмечена кружочком. Логичным образом можно брать участки кожи из соседних областей и устранять какие-то дефекты кожи. Было, так стало. Конечно же, возможности по обработке фотографий гораздо шире, но наша задача сегодня была рассмотреть базу, познакомиться с самыми простыми инструментами, доступными каждым. Пробуйте редактировать свои фотографии, также оставляйте комментарии под видео и ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Компьютерной Грамоты и пишите нам в социальных сетях. С вами был Михаил, всего вам доброго!